Ребята, и снова всем привет, с вами Олег Гудвин Сейчас к нам пришла девушка Наталья На медосмотр, мануальные правки и массаж Вот мы начали с массажа, уже половину размяли Достаточно жесткий массаж у нас, но она все прекрасно терпит И кулачковые техники, и локтевые Нормально, да, тебе? Угу. Вот, уже создалась гиперемия и мы прощупали позвонки. Вот тут сколиоза как бы не наблюдается, но есть отдельные элементы. Вот тут вот влево повернут позвонок. Если нажимаем, не больно так? Нет. Здесь? Нет. Нету, да? Угу. Далее смотрим. Вот два позвонка вправо ушло. Здесь вот опять вправо. Вот эти влево, целая губка вот такая, здесь выравнивается. И один позвонок, второй грудной позвонок вправо развеем, он вправо. Шею мы смотрели стоя, там все с шеей нормально. Даже болевых синдромов нету Судя по стопам, чуть-чуть вместе и расслабляю, расслабляю ноги, расслабляем, и коленки там все полностью ослаблено по ногам получается вот так вот ровно вот так вот чуть-чуть левая нога подтягивается ну там буквально 5 миллиметров не так критично это вот мы проверили здесь не болит да здесь не болит это вот из-за зажатости мышц в ягодичной области. Вот тут они в гипертонусе находятся. Но терпимо, да? Да. -да. Вот. Теперь мы после массажа можем провести некоторые мануальные приемы. Так, простучим, рассчитаем посеточные суставы, реберно-поперечные суставы, который находится вот здесь вот так, ну тут тоже вот немножко вот один упирает и сейчас мы попробуем их как раз подправить рука висит висит расслабленная мы с тобой выдыхаем и еще раз и еще выдох еще разок и еще все Отдыхаем. Сейчас пока перейдем к другой стороне. Наталья, давай меняем руки наоборот. Ребята, оставайтесь с нами. Дальше будет еще интересней. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и обязательно нажмите на колокольчик. Скоро мы перейдем к мануальной правки сначала растираем должно быть слышно ших-ших шихших как трение кинетическая энергия трения передается в тепловую энергию так как тепло пошло? Угу. Чувствуешь, да? Огонь. Огонь горит. Добавляем локти и расстеживаем локтями гораздо мощнее, чем обычно ладонью. Сожалению, здесь в подмышечную зону, там, где у нас лимфопротоки, лимфоузлы находятся. И поверху идем медленно-медленно в подключичную зону. Ведь лимфа течет медленнее, гораздо чем кровь. Обязательно добавляем вибрации, это для расшатывания суставов, чтобы потом легче было произвести. Трастовой техники. Траст – это хруст. И внедряемся пальчиком, прям глубоко-глубоко, рядом с отстанными отростками. Подбивая их в сторону, чтобы они выровнялись. Терпимо, да? Да. Это первое было жесткое вхождение в тело человека, через которое мы подсознанием подсказываем, что сейчас будем работать еще грубее, жестче, входя в тело глубже и глубже кулачковые техники. Так, почему немножко держишь, еще раз расслабишь. Вот так вот, хорошо. верхнюю обязательно оттягиваем назад, чтобы она расслабилась и удлинилась. Опять же расшатываем позвонки и кулаками параллитебральные мышцы отдвигаем от позвоночника. здесь все болело сейчас нормально угу. точки такие акупунктурные. там нервы расходятся пучком конский хвост называется который питает всю зону малого таза соответственно вот стимулируем все эти нервные окончания Корешки и сустав поясничный подвздошный который часто у людей бывает зажатый. продолжаем растрясать позвоночник и декомпрессируем его, таким образом питаются межпозвонковые диски группу ягодичных мышц обязательно прорабатываем по одной диагонали по другой диагонали техника называется рубанок себя со здоровым покраснением на всю спину, за здоровым румянцем. Даже на всю спину. Это хороший показатель. Вот теперь переходим к более жестким техникам. ППС суставов сейчас раздвинем и тазовые кости вниз отделим. Когда стучу, сюда не отдает, да? Это признак того, что грыжи нету. И еще немножко потерпи. Перешли мы к локтевым техникам. Это уже осадейство сразу на кости и связки. Это не простое растирание, как в классическом массаже. Это уже воздействие на костно-связочный аппарат. Выдох. И еще раз. И еще раз выдох. Выдох сторону повернуть вот тогда и выдох тянем тебя еще раз выдох и еще выдох теперь пожестче пройдусь выдыхаем и мощная прокатка катка техника каток выдох выдержала да? Еще разок. Вот отлично. Проработаем переднюю дельтовиду мышцу. Если лопатка не отрывается от стола, значит она укорочена. И мало грудная там тоже может быть укорочена. Поэтому мы ее вытягиваем. Техника вращения топорика. Видите, похож на топорик. И плечевой сустав. Чик. Чик. Ну, ты же гимнастка, ты гибкая, да? Все у тебя хорошо шевелится, хорошо подвижное. Да, голову можно как удобнее положить. терпи бывают болезненные нормально, мы угу. ну, их медленно шарцу, отцу с вибрацией пройдем места крепления мышц ну, здесь уже мышцы нет а тут можно залезть прямо под лопатку под лопаточную мышцу проработать И с этой стороны также мышца антагонист сама себе У него вот эти волокна тянут лопатку вниз а вот эти волокна поднимают лопатку вверх они работают друг против друга поэтому мы их растрясаем вдоль волокон меняя направление кулака видите как получается круглые мышцы обязательно на и опять Увозим лимфу в подмышечную зону, в подключичную зону, впереди организма, межреберную нервальную, устраняем расшатывая межреберные мышцы и простукивание Бедарные на техники нам помогают в работе с костями и вот теперь ты готов к манипуляциям висит, висит рука висит висит расслаблено все расслаблено и выдох еще раз еще, еще Все. молодец умничка давай выберу наверх наверх нет, нет, под голову под голову сюда сейчас как раз самое интересное зона, зона и самое приятное еще пришел вот это расслабляй это шейно воротниковая зона подойдите сюда поближе сейчас я вам покажу А вот тут у тебя тоже гипертонус, но ну, не больно, да? А вот это расслабленная трапеция с этой стороны. У тебя нету уже прекрасно и опять же декомпрессия таза как отводим молотком Реберные мышцы не забываем и растираем ряняные мышцы, которые идут от черепа аж вот, до пятого-шестого позвонка. шею, натянем, сделаем длинную красивую шею, хочешь? Вот, и тут точки, места крепления мышц, также техникой шиацу проработаем. Пальчики играют как на фортепиано. До, ре, ми, фа, Стимулируется работа мозга, кровообращение мозг хорошо начинает поступать, уже может даже что-то и чувствуешь. Да? Голова прошла. Прошла? А, болела голова? Да. Вот, видишь, сразу проходит голова, потому что, во-первых, культурные точки, во-вторых, любая мышца заканчивается сухожилием, вот здесь, да? А дальше по черепу везет сухожильный шлем, который ее стягивает. Череп и получается внутричерепное давление меняется. А мы его сейчас вот расслабили. Еще вот здесь такие точки. Этот височный головной боли, у тебя она затылочная была. Вот. Боли головные по разным причинам бывают. Бывает затылочная, бывает. Стеменная, височная и лобная. На ушах также очень много акупунктурных точек. Многие спрашивают, а зачем ты уши массируешь? А вот именно потому, что здесь у нас рисунок акупунктурный, перевернутый, у ногами за зародыша человека. Вот голова его, глаз, ухо, челюсть. И вот пошел позвоночник, который мы прищепляли, так, стимулируя продолжение наших позвоночных точек и также вот вдоль чея пройдут точки как продолжение позвоночника у нас организм это одна единая система вот эти точки вот так вот продолжаются снова вытянем шею Oh. О, как утягивается. сердишь, И успокаиваем нежную систему. Может сделать только пальчиковый дождик. Похож на дождик? Не очень. <свят> Не очень. Так, Наташа, сейчас я тебе И потом мы понажимаем. Называется «Похрустим». Да? Ну, а так слышишь, как хрустит. Mm. Ребята, ну если вы нас смотрите, напишите, насколько вы любите хруст. Или вы этого вообще не приемляете. Люди разные. Категории бывают. Делятся вот на тех, кто хлебом не кормит, дай хрустеть своими собственными косточками. Пич, это. А другие говорят, ни в коем случае. Массаж делай, а вот выдох. Ну только не хрусти. И еще. И еще. Вот ты к какой категории относишься? Ну и так и так. И так и так, да? да. А, а, то сейчас страшновато немножко, да? Выдох. О. Отлично. Угу. Так, поворачиваю голову на бок. Чуть-чуть я ее вот так вот отправлю. Сама ничего не делаю. Вот сюда, сюда, сюда, сюда. Ага. О! Живая? Да, хорошо. Отлично. Вот то, что и надо было, да? Сейчас вообще все боли пройдут. Главное и спать будешь великолепно. На другую сторону. Вот сюда дверну. Вот Расслаблено. Угу. У нас такой гибкости. Немножко. Тяжеловато работать. Еще расслабляйся. Еще. Все, опускаем. Теперь поворачиваемся на этот бок ко мне спиной. Так, эту ногу к себе тянем. Так, руку из-под себя держи, ногу держи. Голову назад и плечо тоже назад. Вот туда. Руку откидываем. А это ногой. Вот постарайся цепить за стол. Вот тут вот, держимся за стол. Ага. Да, ногу тоже спустим. Так. Выдох. И еще раз. Ага. Отлично. На другую сторону переворачиваемся. Все, наоборот, наоборот. Это вверх к себе. Руку не так придерживай. Голову назад. Туда. Назад. Подкинули. Ну, все гибкость, конечно. Да, потрясающе. Тут держимся сюда стол. Связь? Да, можно связить. И еще раз. Вдох. Так, живая? Да, да. Так, на спину переворачиваемся, выравниваем, так вот, расслабли, ну там чуть-чуть с ногами. Ну, вот сустав стопы. Ставили. Еще раз расслаблю здесь. Тоже бедро, да? Подтянись наверх. А еще выше. Можешь потяниться. Угу. И гибкие пальчики. Ты имя сама хрустишь? Да, иногда, да. Вот повезергивали лишние пальцы и в корзину бросили. Током, да, пробила? Да. Чуть менее сейчас пройдет, пройдет. И эту руку также расслабили. Так, теперь сдвигайся вот туда, Чуть -чуть -чуть -чуть. сейчас мы тебе за шею потянем, за череп вернее, и вытянем весь позвоночник. еще туда спустись еще еще все куда все хватит достаточно Но самое главное довериться расслабиться держу держу и тогда все у нас получится так, все, uh -huh. приходи, приходи сюда. Uh -huh. Ну там могла кожи немножко потянуться. Нормально. Uh -huh. Пропустила, да? Все отлично. Умница. Просто сидя и поглубжу сюда. Ко мне вот так плотно. А, Понял голову вперед. Так. Чуть-чуть потерпи. Терпимо? Uh -huh. Так. голова висит, висит, висит, свободно, как пустой коцелок вот так вот латается, ага. Слышал, да? Mm -hmm. Это как раз вот этот второй грудной позвонок. Наконец-наконец, да. положила расслабила расслабила угу. Пригласим еще раз расслабили все отлично теперь э, ну, можно сидеть можно стоять давай стоять попробуем Учиться. Еще, чуть -чуть. Ага. Мне надо тут пролезть немножко. Все, расслабилась. Я немножко потяну, потяну. Стоишь на ногах и заваливаешь на меня. Еще раз. Шаг вперед. Теперь большие пальцы вот так. И вот там держись. Вверх. Так, ну видимо уже все. Угу. Теперь выпрямь бедра руками ага. и сопротивляйся. Дай дави, дави, дави, дави. Ага. Ноги пошире, поставь. Дави. О. ну значит там. Все хорошо. Вот такие легкие пощелки висят, висят ручки. Так, ну, все готово. Как себя чувствуешь там? Ну, как легче. Легче, да? да Приятно, -а -а. гибкость такая в теле а -а -а. образовалась. Да. Здорово, спасибо. Так, друзья, у нас все прошло великолепно. Реальный сеанс у мануального терапевта завершился. Девушка Наталья, она немножко стесняется камеры, поэтому не могла откровенно кое-что рассказать, но поблагодарила у нее, нормализовалась. Черепное давление, прошли сразу же моментально головные боли, шея стала подвижная на, во все стороны и повороты, и наклоны практически касаются ушами плечей, выровнялась осанка, и соответственно вот эта вот разница в длине ног на 5 мм, она тоже устранилась. Как видите, мы правим все, таз, ноги, позвонки, шею, челюсти, даже прикус. Так что, друзья, не теряйтесь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых полезных видеоуроков уроков нашей Академии интересно ориентированных практиков. Вот она такая. И, соответственно, с вами Олег Алав Гудвин. Он вам поможет, если надо, научит, обучит. Здесь, в этой школе, мы проходим непосредственно все работы с телом человека. Что можно с ним сделать, это... И огонь, и иглотерапия, и инъекции, и, э, и гипноз, и банное парение, и обертывание. Так что будьте с нами, а лучше приходите сюда и попробуйте все на себе и на живой натуре. До новых встреч, друзья.